Хотите быть продуктивнее, но советы из интернета не работают? Страдаете от сниженной концентрации внимания, но ни один лайфхак не помогает? Посетили десятки вебинаров, но нигде не получили полезной информации? Экспертам Викиум удалось подружить научный подход и современный ритм жизни. Приглашаем на бесплатный мегамарафон «Мозг 3.0». Продуктивность, уверенность, гармония где вы получите настоящий концентрат полезных знаний без воды и скучной теории. Проходите тестирование, задавайте вопросы и получайте персональные рецепты продуктивности, основанные на научных методиках. Сразу после регистрации вы получите подарок-гайд «Основы продуктивности» с методиками тайм-менеджмента, способами самомотивации и лайфхаками для работы в режиме многозадачности.